Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем третье открытое занятие нашего интенсива исцеляющих Сознание. Нас зовут Мурат и Сауле Тинибаевы. Мы практики-психологи, телесные терапевты, целители, мастера трансформации жизни. Имеем множество авторских техник, технологий которые отражены на нашем сайте, в соцсетях. Об этом есть много отзывов. За это время, вот больше трех лет мы ведем вебинары в онлайн-режиме. За это время более четырех тысяч человек уже получили свои результаты. И сегодняшняя наша тема в большой теме, как полюбить себя, именно опять зона комфорта. Почему мы к ней возвращаемся? Потому что мы заметили такую бурную реакцию именно по этому поводу, потому что как понятно, что зона комфорта – это, как мы с вами поняли, это такое привычное состояние наше, это такие наши повседневные такое отношения к себе, уже построены какие-то определенные понятия, рамки вашей границы, и из которых многие никак не понимают, что нужно что-то делать, но не могут этого сделать. И, конечно, первая причина того, что вы не можете это сделать, это то, что, дорогие друзья, что когда у человека физическое тело, физическое здоровье а, отражается на нем, на да, и, естественно, это не дает выходу к, новому, к, новым, а, к новым вершинам. И, подтачивает ваша самооценка, то есть падает, да, И, естественно, есть многое состояние, как на физике, это недоедание или есть то, что вы не хотите, да, даже элементарно обезвоживание, недосыпные состояния, это какие-то стесненные условия, в которых вы проживаете, условия жилья. И это, конечно, такой крах либида. Что такое либида? Это именно ваша. Сексуальная, секс, ваша сексуальность, с да, такой сексуальный ум. И вы не можете делать мир, поэтому гармоничнее, лучше, тянетесь вроде к какому-то духовности, к каким-то высотам, но авось остался там. Да? Вот, вот это в себе, когда мы меняем, когда мы меняем вот эту привычную среду, то, конечно, есть у вас это такие повышенные страхи, тревожности. да? Это такой э, уровень э, социального, социального блока, к которому мы привыкли. Опять-таки, такая социальная зона комфорта, в которой мы находимся. И, конечно, это поменять очень-очень даже страшно. И, естественно, это вы не можете поэтому реализовать свои способности, это касается вашего психического здоровья, так как и физического, да, подтачивает именно ваша хроника, вытесняется вот такой бессознательный стресс. Вот. Это вот об этом сегодня мы с вами хотим поговорить. И, конечно, дорогие друзья, выход из зоны комфорта — это прежде всего работа над собой. То есть работать работать и еще раз работать. Без этого никуда. Если вы считаете, что произойдет просто чудо, оно, конечно, произойдет, но это с помощью именно нас, самих любимых, когда мы этого хотим, и когда мы это не просто хотим, а предпринимаем какие-то действия, то есть делаем. И тогда, конечно, это происходит. Что такое зона комфорта? Это вот, например, вы привыкли ходить, делаете каждый день одно и то же дело, да? И вроде бы ничего, вроде бы свыкли, жизнь хорошо, и даже такие люди отвечают, как дела, когда им говоришь, говорят, нормально, да? Но, конечно, психологи это слово не любят, мы всегда говорим, нормально плохо или нормально хорошо, потому что у каждого своя норма. И, конечно, у некоторых норма, это бывает, минус уходит но а, им кажется, что это нормально. То есть до того они привыкают, и происходят такие ассоциированные а, конфликты, убеждения, когда человек не понимает, чего он вообще делает. Например, вот а, приведу случай из практики. Чувство вины, да, а, потому что я не могу себя любить, потому что я не могу любить окружающих, потому что я не могу чего-то делать. Но в итоге это оказывается со временем мы приобретаем какую-то внутреннюю выгоду от этого. То есть мы что-то от этого получаем. И если это осознать, у человека раскрывается, понимаете? То есть мы на первом занятии с вами говорили, от того, что вы просто будете сидеть и говорить, я выйду из зоны комфорта, мне хорошо, легко, но от этого ничего не меняется. Да? Ну, может быть, вы там что-то себе будете утвердительно заставлять себя, да, но от этого у нас тело реагирует, создаются какие-то блоки, напряжение в теле, которые тоже не есть хорошо, которые приводят к определенным потом заболеваниям. И поэтому, конечно, нужно это понять внутри, это вот такая переоценка себя идет, переоценка всего вас, и такие инсайты начинают приходить, и у человека начинается вот этот, Тормоз уходить куда-то. То есть, вот этот ступор весь уходит. И чтобы этот ступор уходил, конечно, задавайте себе почаще вопрос. Вот просто проанализируйте вот даже сейчас это может сделать такое практическое упражнение, проанализируйте свою жизнь, когда вы смотрите на 5, 10, 15 лет назад, что с вами происходило. И проанализируйте, некоторые, конечно, заметят, к великому сожалению, себя. То, что вы, то, что делали 10-15 лет, то же самое продолжаете делать. То есть рутина, вот это, да? да, вот эта рутина продолжается. Вот эти паттерны привычек, они продолжаются. Что такое паттерны? Привычек – это, который уже закоренел, такая заштампованная привычка, которая вот уже как штамп на вас сидит, и вы по этому штампу двигаетесь. Понимаете? И важно, конечно, это осознавая, менять вот эту ассоциацию своих привычек. То есть убирать... Ну, в тот раз вот с вами разговаривали про конфликт, уже у нас урок был. И вот этот внутренний конфликт свой убирать самим собой, вот этот диалог не нужно убирать. Мы прорабатываем вот эту часть. И когда вы этому отдаетесь, когда вы целиком и полностью в этом поглощены, ваша энергия застревает там. То есть эгрегор вот этого вот неконструктивного отношения в себе, вот этой вот недосыпа, там каких-то сложных ситуаций в жизни, какого-то вот того, что все время вечно не хватает, да, вот этот эгрегор вас захватывает, понимаете, вот эта энергия захватывает, и, конечно, вы вынуждены это делать, то есть потому что вам надо выжить, понимаете, конечно, у, у многих слышишь, говорят, какой мне там до духовности, до чего-то, да, мне бы выжить, и это правильно, потому что... Ваша первая задача, это ваша базовая, наполнить себя базовым состоянием, это, это хотя бы наесться, да? это, как говорится, наодеваться, накушаться, это насладиться полностью, и тогда, конечно, когда вы в этом полны, когда у вас в этом изобилие чаша, вы тогда это можете и уже из себя генерировать мир понимаете, и уже у вас будут другие интересы, более высшие интересы, это как бы более вы уже тянетесь к другим делам, вы уже хотите кому-то помочь, вы уже хотите для себя какое-то созидание и какого-то творчества, да, и вы идете вперед. То есть это вот делается таким образом. И, конечно, вот если вы сейчас, пока мы рассказывали здесь, вы проанализировали свою жизнь 5, 10, 15 лет назад, 20 лет, кто-то 30, кто-то 40, 50 уже, ну здесь разного возраста люди есть, и вы поймете что, понимаете, вот вы делали одно и то же практически. Дорогие друзья, к нам часто такой вопрос поступает. А что мне делать? Я вот делаю, стараюсь. Вот если вы заметите, если вы поймете, что вы делаете одно и то же, как понятно, это элементарно, как говорится, что делая вот это, вы получите этот результат. Понимаете? Если вы варите рис, вы никогда не получите гречку в исходе. Правильно же, вы получите рис. То же самое здесь, то есть делав одну какую-то вещь, одну привычку, вы получите из нее определенный исход, то есть результат. А раз у вас результат вас не устраивает, значит нужно понимать, что делаете вы вот что-то не то. И вот если вы это будете осознавать, это уже такой будет большой-большой первый шаг выхода из вот этой вот путаницы вашей жизни, из этой вот этой паутины, которая вас вот держит своими сетями и никак не отпустит. И вот эти сети, конечно, мы на интенсиве разрываем, но ваша задача — это захотеть, то есть разорвать вот эту привычную жизнь вашей вот этой колье. Понимаете, это как машина застряла, и вот она вот туда толкается, толкается. Некоторые неопытные шоферы они начинают еще больше на газ давить, вроде как стараются выехать. Да, вот сейчас я сильнее. Ну, они что делают? Они туда тонут, тонут, тонут. Поэтому что нужно сделать? Здесь нужна помощь специалистов, таких как мы, да, подложить, может быть, под колесо какую-нибудь дощечку и ä, просто ослабить, расслабиться и ä, как бы немножко в сторону повернуть. Понимаете? Как бы назад, наоборот, отъехать, в сторону повернуть, и тогда машина с легкостью выезжает. И вот таким образом здесь вот тоже именно вот это действие вам нужно. Понимаете? А, а когда вы упорством, вот это вот именно, не упорство характера, а вот именно как в одной и той же привычке глубже в ней копаетесь, тогда начинается то, что вы просто застреваете. Вы не можете выехать на другую параллель этой машины. Понимаете, то есть вы не можете на другой жизненный уровень выехать. Посмотреть вот, мир вокруг себя, Да. да. Поэтому, конечно, когда э, смотря, что вы в жизни хотите, многие из вас, когда приходят на консультацию индивидуально, мы спрашиваем, а что же вы хотите. И некоторые говорят, вот хочу путешествовать, это хочу, то хочу, хочу вообще профессию изменить. А вопрос, кто же вам не дает? Ну, это вам легко рассуждать. У меня же там 25 детишек есть. У меня там это, то, то обязательно мне, и а это обязательно мне, да, и так далее, и так далее. Дорогие друзья, так рассуждают только, когда внутри есть такой внутренний саботаж, когда выгода этого не делать. Вроде бы внешне кажется для людей, что вы делаете, есть такой, понимаете, вот путаница, когда мы сами себя обманываем так. Да. Нам кажется, что мы что-то делаем, стараемся. Как бы для кого-то, как бы кто-то не сказал, что я плох, что я такой, что я неудачник, неуверенный в себе человек. Ну и весь этот комплект, понимаете? А ваша задача, вам нужно как-то, вот, знаете, наплевать вообще, кто о чем о вас думает а именно заглянуть вовнутрь и сказать, чего же я хочу. Если я хочу путешествовать, значит, я могу это сделать. И у каждого человека в силах это сделать. Значит, здесь нужно учиться разумному, как говорится, своей финансовой стабильности. Какие-то деньги вы откладываете, но не на черный день, как мы привыкли, а на путешествия или на что-то другое, да, на какой-то вот вы захотели какую-то учебу. Вы знаете, что взяв это, вы получать будете то-то, то-то, то-то, понимаете? И таким образом, это вот такие шаги, опять-таки, возвращаемся к своему дневнику успеха, где вы записываете каждый свой шаг. То есть вы сначала проанализировали, ага, 5 лет уже у меня так, 10 лет у меня уже так, 15 лет у меня уже вот так. Значит, что я дальше делаю? Я делаю это, это, это, это. А к чему это меня приведет? Понимаете, вопрос задают То есть не так, что вопрос, вот мы сегодня подытожим эту тему, почему у меня так получается, а для чего мне это надо было, зачем это надо было мне, да? Вот вы проанализировали, приняли. Есть у нас прекрасная техника ежик событий, вы можете тоже самостоятельно применять, делать. Вы поняли, для чего-то вы это делали. Хорошо, вы это осознали. Не надо себя ругать. Самый первый закон о того, чтобы ситуация немножко раскрылась в вашу пользу, и это как-то начало рассеиваться, растаивать и уходить, это именно закон принятия. То есть вы это приняли, вы осознали, и все, и вы пошли дальше. Понимаете? Все, что делало человечество, можно назвать одним словом, оно делало для собственного выживания. И это нормально. Есть каждая эпоха, где в каждой эпохе были свои какие-то каноны, какие-то законности, какие-то нормы. И, конечно, так как мы живем в социуме, мы придерживаемся этого, но мы должны понимать, что каждый из вас индивид, и чего-то мы хотим. А вот то, что мы не получаем, поэтому у вас вот кажется, что нету счастья, что она какая-то дорого стоящая вещь, какая-то она вещь, как жар птицы, непонятно ее не достать. Крыльями смахнула и только видели ее, да, или еще что-то. И идет такое заблуждение, или некоторые говорят, вот я вырасту, тогда только буду счастлив, или я там женюсь, выйду замуж, тогда буду счастлива, или вот это вот получу, тогда буду счастлив. Складывание счастья. Да. да. На самом деле нужно понимать, что не надо его где-то искать. Оно у вас есть или нет? Просто вот это ощущение счастья внутри, внутри, оно должно быть. И это вы получаете именно на интенсиве исцеляющей сознания. Когда вы это чувствуете, у вас наступает такое спокойствие, у вас наступает такая внутренняя тихая радость, и у вас наступает тишина ума. И эта энергия, ваш потенциал, к вам возвращается, вы становитесь сильнее энергетически. А когда вы становитесь сильнее, тогда вы а, что-то можете созидать, что-то делать. И тогда вы можете с легкостью выходить из зоны комфорта. И исполнять свои мечты. Кстати, у нас есть отдельная тема. Вот скоро, 13 совсем скоро, 13 июля, а, вы можете с нами вместе исполнить свое желание. А, где мы учим именно, как превращать их в цели, чтобы оно обязательно сбылось. И у многих уже эти желания сбылись. Вот. Если есть новые какие-то результаты, пожалуйста, напишите тоже в чат, поделитесь, нам будет приятно об этом услышать. Вот, например, мы сейчас здесь, и желание нашей клиентки, любимой ученицы Мурата, сбылось. Она говорила, что об этом мечтала, 20 лет, вот одеть именно белое платье, да, в этом тоже репертаж будет скоро, вот, и у человека сбылось это желание. До этого она тоже участвовала на, на этих желаниях, она прошла много тренингов наших, индивидуальных занятий, и вот до этого она загадывала, ну, например, просто отдохнуть. Знаете, вот такая тренировка перед этим, вот как научиться, да, вот желаний, вот. У человека сразу появились средства, и человек поехал отдыхать на хороший курорт, отдохнул. И тут второе желание, да, это которое уже до этого было, теперь человек осмелился, уже понял механизм и решил это загадать. И все. И вы как видите, мы вот сейчас репортаж выведем с Японии, с прекрасным городом Фукуока, где находимся по ее приглашению. И, конечно, здесь прекрасно, и наше желание совпало с ее желанием, что мы хотели побывать в Японии. И вот это время настало, да? Вот таким образом наши желания могут сбываться именно, почему мы выбрали именно 13 число, чтобы вы понимали, что вот эти убеждения это просто все, что мы создаем в своей голове. Обычно 13 число люди многие не любят, это какое-то число какое-то страшное для многих, да, и поэтому. С кошка кошкой да. с пятницей. И мы специально взяли это число, чтобы люди понимали, что 13 число ни в чём не виновато, а именно наше убеждение, именно эпоха за эпохой к чему-то это 13 число привело. То есть какой-то появился, когда-то что-то случилось в это число, какой-то якорь заселился в людей, и вот оно уже, понимаете, сколько людей уже э, это пережило, сколько воды утекло, а 13 число никак не отбили. Да? И мы решили этим заняться, именно вот вам в доказательство, то, что именно э, если у вас потенциал сильный, именно если у вас энергетика восстановлена, то никакие... Астрологи вам не помешают. Никакие там, что вы какой-то несчастливый знак, родились под какой-то несчастливой звездой или еще что-то еще что-то. Вот это есть выход из зоны комфорта. Если вы это будете соблюдать, делать, то рано или поздно это все получится у вас. Но важно в этот момент не упускать руки, не смотреть по сторонам, кто что скажет, потому что срабатывает такой, знаете? Закон гоместаза. Бывают такие проверки. Это у каждого человека на каждом этапе идут проверки. И чем выше человек поднимается по лестнице своей, да, именно своего зоны комфорта, выше, выше, выше за пределы его выходит, то у человека идут проверки. То есть элементарно, если колосок растет, ветер качнул, он что, он, он гибкий, он качается, но он выживает, да? А если бы ветер там одул его, и он вот так вот бы стоял бы, уперся бы к этому ветру, он давно бы сломался. Поэтому здесь не надо упираться, здесь нужно быть гибче. Если здесь есть какие-то страхи, тревоги, то нужно, если они вам никак не, не, не, не удается проработать самостоятельно, у нас очень много инструментов и любой из них работает, то вы, конечно, ваша задача, вот мы говорим, что это ваш компас, что это ваша хорошая, мощная поддержка, именно интенсив исцеляющий сознание. И плюс это индивидуальный сеанс, это наши тренинги, то есть это все такие рабочие инструменты, которые именно работают во благо вам. Поэтому это уже не раз проверено и не на одних людях. Вот к этому мы вас и призываем. Как этот механизм получается? Понимаете, когда мы все время в этой зоне комфорта, например, вот представьте, вот ванна наполнена водой или бассейн, да? и мы все время лежим там в таком расслабленном состоянии все время. Сутки, двое, три месяца, полгода. Да. И вот что у нас получается? Здесь у нас теряется тонус мышц, то есть мы теряем свою бдительность. И мы, ну, полностью расслаблены, и, как говорится, идет раскисание. Вот мы залезли в эту зону комфорта, типа добились, да, мы, что в бассейне лежим, понимаете? Но здесь именно идет, мы теряем вот этот тонус мышц наш. И поэтому надо от, время от времени то плавать, правильно? Плавать. Здравствуйте, Людмила. Плавать и начать что-то делать, двигаться в какую-то сторону. Иначе, если вы там будете лежать, под вами что образуется? Вот это вот начинаются такие какие-то газообразования, потом это начинает вода мутнеть, потом. Вашенная капуста появляется, да, в неправильный день. Появляется болото, понимаете? То есть мы вот так. Зарастаете с, Да, зарас, начинаем зарастать. И это есть зона комфорта. Многие когда-то о чем-то мечтали, и для многих это очень. Такой несмелый поступок. Они говорят, ну это смелые люди только могут, да. Там, например, мечтал я быть художником, а я вот пошел, родители отправили меня в экономисты, и я пошел в экономисты, да. А вот теперь стать художником, ну какой там, мне надо хлеб насущно добывать. А это, дорогие друзья, когда вы занимаетесь нелюбимым делом, хлеб-то туговато идет, понимаете. Поэтому это тяжелый процесс. За хлебом идти неохота. Да. И, конечно, от этого только наше тело начинает болеть. А тело не обманешь. Поэтому вот ваша физика начинает страдать, ваше здоровье начинает страдать. Отсюда у вас самочувствие плохое, настроение плохое. И у вас ощущение, что вот эта рутина есть, ну, вроде как нормально, на но хлеб с маслом хватает. Ну, конечно, это хорошо. Но иногда хочется, чтобы там какая-нибудь экзотика была, да, там какие-то красивые фигурки, может, с опельчинником что-то подали и так далее. Ваша задача — менять свои привычки. Многие из вас критикуют сейчас у вас. В голове получается ваш внутренний критик. Да? Не то, что в голове, mm -hmm. где он живет, никто mm -hmm. не знает этого внутреннего критика. Но мы его слышим прекрасно. Каждый из вас, да. Да, легко вам сказать. Конечно, легко вам сделать. А ведь когда-то мы были тоже на вашем месте. Мы были тоже на вашем месте. У меня тоже была... Был свой бизнес, да, и как же от, оторваться от этого бизнеса? Бизнес гибнет, да, и он меня уже погубил, да, самого. Но как же я оторвусь от него? Mm -hmm. да, как же там у меня такая паника была? Как же я теперь, если этот бизнес у меня, я его ликвидирую, хотя он ничего не приносит, да, там, еле-еле дышит, там, чтобы людям зарплату выплатить, а себе ничего не остается, налоги заплатить, да, еще в долгах остаешься. А, а как же я? Я же без денег останусь. Mm -hmm. это тоже страх, вот эту, покинуть свою зону комфорта. Как же я останусь без этого да, джипа, как же без этого всего? Понимаете, это тоже очень сильно влияет. Mm -hmm. И когда э, осознаешь это, что лошадь этого бизнеса давным-давно сдохла, да, что, что с нее надо? Слазить, надо себе другую лошадку искать, пересаживаться в тарантаз на тройке. Да? И тогда, конечно, вот это преодоление, осознание, не преодоление, Осознание в первую очередь, что да, эта зона комфорта что-то мне не приносит, понимаете, от того, что я хочу. Чего-то в этой зоне комфорта, почему-то я болею. Вот у меня было так, почему-то я болею. Да. Хотя э, и лечился, и долго не могли найти причину, а чего же я болею-то. А проблема была психологическая. Да, а проблема была психологическая, именно вот это стрессы да, стресс, стрессование постоянное стрессование того что если я покину эту зону комфорта что я буду делать понимаете да. что я буду делать да, как же я чем займусь как же будут мои родные и близкие да. как же это все будет как же а, будет а, с моими а, как вот солират родными близкими как будет с моими работниками да что я с ними буду делать и как же они останутся без меня понимаете Этим 50-летним мужикам э, я был как э, нянькой стал, да, на самом деле. Ну, на самом деле, это э, наше эго. Понимаете? Это эго человека. Понимаете? Что я всех вот так вот, да, я такой незаменимый, я всех обеспечиваю, это, конечно. Но когда я это преодолел в себе, и те люди счастливо живут, и родственникам хорошо, и нам отлично, понимаете. Вот если бы этого не было, не сидели бы мы здесь. Да, не разговаривать на эту тему. Ну вот я вам скажу, что это еще связано с тем, что именно идет отрыв от некоторых людей, потому что меняется ваша привычная среда, уже идет другое общение с другими людьми. И это тоже как бы, для многих болезненно происходит этот разрыв. Вплоть до разрыва идет у многих вот и с мужьями разрыв, и с родными разрыв, понимаете, даже вот до такой степени. И, конечно, многие поэтому и боятся этого разрыва. На самом деле не надо бояться, люди когда-то вас поймут, как говорится, примут такими, как вы и есть. То есть нужно делать именно то, что вы хотите, понимаете, а не угождание всем, а не то, что вы не можете сказать «нет», не отказать и так далее, и так далее. Этот процесс такой идет, вышли из одной зоны комфорта, Потом вы никогда привыкаете, нужно еще дальше идти, дальше, дальше, дальше. Нельзя останавливаться. Иногда бывает, вышел из этого, из этого комфорта, и бывает еще такая болезненная зона комфорта, понимаете? И вот этот момент не сломаться, как часто бывает такое вот сожаление, как мне было хорошо там, да я вот вышел, а здесь, оказывается, мне здесь так плохо, я послушался, вот я идиот, вот дурак, да, вот, и начинаем мы себя гнобить, себя этого. Нет, понимаете? Это тоже жизнь дает тебе на вот такое испытание. А, а прогнешься ли ты? Вселенная раз так тебе э, закинула испытание. Да. Э, не надо насчет этого беспокоиться. Вперед из песни, дальше нам эти испытания дают для того, чтобы э, получить опыт. Знаете, и чтобы э, двигаться дальше, имейте как можно больше инструментов вас гнобит и задерживает вас покинуть эту зону комфорта, у вас мало инструментов для, для выживания. Мало инструментов для выживания. Mm -hmm. То есть оказаться в чужой стране или поехать, а что мне будет, как я буду, и так далее, вот я вышел, а чем мне заняться. Жизнь интересна, когда вы знаете наперед, что, что, куда, чего. А если вы живете без желаний, без ваших хотелок, без того, что как-то бесцельно все одно и то, то это неинтересно. И поэтому у вас вот нет вот этого у многих… Даже болезни неинтересны. Да. Одни и те же. Серьезно говорю, одни и те же, потому что жизнь однопразна. У многих вот именно вот это вот состояние вот этой застылости. Понимаете, когда вот и поэтому… Нету ощущения вот этого счастья. Ощу... Счастье это внутри есть. Просто вы его законсервировали и не, и не даете ему выхода. Оно внутри... вас под диваном лежит. Да. А когда его законсервировали, оно что? Эта энергия так будлит, она превращается в болото, и она начинает вам что делать? Сносить только э, плохое самочувствие, какую-то болезнь, какие-то неприятные ситуации в жизни, вот это и происходит.